Всем доброго времени суток. Меня зовут Михаил Щегольков и это шестое занятие по курсу язык запросов. Мы познакомимся с новым для нас ключевым словом «объединение» и на простом примере посмотрим, как его использовать. Сначала небольшой анонс. У меня есть для вас хорошая новость. Появилась возможность пройти расширенный курс по языку запросов в учебном центре в Москве. Курс состоит из аналогичных уроков, но с большим количеством примеров, которые вы будете решать со мной и самостоятельно. Также на курсе рассматриваются дополнительные темы, например, работа с регистрами бухгалтерии, планами видов характеристик и другие. Занятия идут два дня по субботам, то есть две субботы подряд с 10 до 6 с перерывами. Чтобы получить дополнительную информацию о курсе, пишите мне на почту, адрес есть под видеоуроком. Также там есть ссылка на текстовую версию этого урока. Итак, давайте продолжим. Попробуем решить такую задачу. Предположим, что у нашей компании есть склад, и нам необходимо определить, какие на нем есть товары и в каком количестве. Для этого нам нужно в одной таблице, то есть в одном результате запроса, собрать всю необходимую информацию о приходах и расходах товара и об остатке. Обычно для получения остатков используют специальные итоговые таблицы – регистры накопления. О них я расскажу на следующем уроке. Мы же с вами будем анализировать документы. Возьмем все поступления, вычтем из них все расходы. И э, получим таким образом остаток. Практически в любой базе есть такие документы, как приходная накладная, еще может называться поступление товаров и услуг, и расходная накладная. Также может называться реализация товаров и услуг. Мы работаем в конфигурации управления большой фирмой. Здесь приходная накладная находится в разделе «Закупки». Вот пример приходной накладной. Здесь можно указать склад, здесь есть список номенклатуры. И его количество. Аналогично есть в разделе «Продажи» и «Расходные накладные». Тоже здесь есть склад, с которого отгружается. Есть номенклатура, есть количество. То есть вся необходимая информация для вычисления остатка у нас есть. В итоге нам нужно получить вот такую таблицу. Какая номенклатура есть на складе. Сколько я поступила, сколько я было со склада отгружено и сколько ее осталось. Из приходных накладных мы можем получить информацию о том, какая номенклатура поступала и в каком количестве. Из расходных накладных мы получим информацию о номенклатуре и о том, сколько ее отгружено. Далее мы соберем все нужные данные в одной таблице, потом мы эти данные сгруппируем по полю номенклатура, уберем все лишнее, например услуги, и после этого сможем вычислить данные об остатках. Теперь давайте посмотрим, как это сделать в консоли запросов. Сначала получим информацию обо всех поступлениях. Открываем консоль запросов. Открываем конструктор запроса. Нам нужны документы ветка. Разворачиваем ее. Находим здесь приходная накладная. Ее тоже разворачиваем. И нам нужна табличная часть запасы Дважды по ней щелкаем. Перетащили в выбранные таблицы и берем отсюда номенклатура, поле и поле количества. Для наших целей это все, что мы можем взять из табличной части запасы, приходной накладной. Далее нам потребуется объединять данные о поступлении с данными об отгрузке. При этом данные о поступлении должны быть в одной колонке а данные об отгрузке в другой колонке. В итоге у нас должно быть три колонки, а это значит, что в каждом запросе, который участвует в объединении, должно быть тоже три колонки. То есть столько колонок, сколько будет в итоговой таблице. Это основное условие объединения. Итак, добавим еще одно поле в результат запроса. Нажимаем кнопку с плюсом. Появляется редактор произвольного выражения. Нам достаточно здесь... В нижнем поле просто поставить 0, так как данные об отгрузке нам еще неизвестны. В этой таблице мы их взять не можем. Нажимаем ОК. OK. Давайте посмотрим, что получилось. В первой колонке у нас отображается номенклатура. Во второй – сколько поступило товара. В третьей, в будущем, будет отображаться сколько отгружено. Давайте мы псевдонимы колонкам зададим так, чтобы это было похоже на то, что от нас требуется. То есть поступило и отгружено. Назовем наш колонки. Возвращаемся в конструктор запроса. Переходим на закладку объединения псевдонимы» и дважды щелкаем в поле «Имя поля» и пишем на то название колонки, которое нам требуется. Нажимаем «Ок» и смотрим на результат. Теперь колонки называются так, как нам нужно. Давайте объединим эту таблицу с данными из расходных накладных, так как из приходной накладной мы их взять не можем. Возвращаемся в конструктор запроса. Переходим на закладку «Объединение псевдонимы». Объединения — это тема нашего сегодняшнего урока. Слева здесь есть список запросов, которые объединяются. Добавим сюда еще один запрос. Мы автоматически попали на закладку таблицы и поля. Был добавлен новый запрос, и мы сейчас редактируем именно его. Это можно проверить внизу. Здесь есть поле «Редактируемый оператор». Видим, что редактируем запрос 2. Нам нужно сделать для расходной накладной все то же самое, что мы сделали для приходной накладной. Найдем ее в ветке документы, развернем, вытащим табличную часть запаса. Поле номенклатуры нам нужно, поле количества и еще ноль. Если мы сейчас нажмем ОК OK и выполним запрос, то результат нас не очень порадует. Потому что данные о поступлении и данные об отгрузке все это находится в одной колонке нам же нужно чтобы данные об отгрузке находились в третьей колонке чтобы это сделать нам нужно в конструкторе запроса перейти на закладку объединения псевдонима здесь справа отображаются колонки запроса 1 и колонки запроса 2 а также результирующие колонки и собственно какое поле из первого запроса выводится в первой колонке, какое поле из второго запроса выводится во второй колонке и аналогично для третьей колонки. Нам нужно, чтобы поле «Количество» из расходной накладной попадало в колонку «Отгружено». Поэтому мы выбираем поле «Количество» напротив колонки «Отгружено». Давайте посмотрим, какой же получится результат. Вуаля! Поступившее количество в колонке поступило. Отгруженное количество в колонке отгружено. Давайте теперь посмотрим на сам запрос. Появилось целых два новых для нас ключевых слова «Объединить все». Именно эта конструкция говорит в системе, что результаты двух запросов нужно объединять в один. Колонки подставляются друг под друга. Мы это увидели. В том порядке, в котором они перечислены в каждом из запросов. То есть тут у нас номенклатура поступила, отгружена. 0, третий был. Тут 0 был второй, во второй колонке и он подставился сюда. Типы значений э, колонок, которые подставляются друг под друга, может не совпадать, то есть мы могли количество подставить под номенклатуру. Э, конечно, информация была бы мало для нас полезной, но это бы работало. Кроме ключевого слова «Объединить все», может использоваться только слово «Объединить» без слова «Все». Но в этом случае полностью одинаковые строки из всех объединяемых запросов будут заменены на одну. В нашем случае этого не нужно. Оставим все строки. Следующий наш шаг — сгруппировать, схлопнуть эту таблицу. Все строки с одинаковыми товарами должны схлопнуться в одну. При этом количество в колонках поступило и отгружено. Должны сложиться. Мы уже знаем, что для этого нужно использовать ключевое слово «сгруппировать» и агрегатную функцию «сумма». Но у объединения есть интересная особенность. Сгруппировать можно отдельно каждую объединяемую таблицу, каждый объединяемый запрос, то есть отдельно вот эту таблицу и отдельно вот эту таблицу, а не всю таблицу разом. Мы сейчас посмотрим, что при этом получится, а потом э, узнаем, что нужно сделать, чтобы добиться схлопывания всей таблицы. Возвращаемся в конструктор запроса. Переходим на закладку «Группировка». Номенклатуру перетягиваем сюда, количество. И 0 перетягиваем в суммируемые поля. Номенклатура — это групповое поле у нас. Обратите внимание, что мы редактируем сейчас запрос «1». Далее мы выбираем здесь запрос 2. И то же самое делаем для данных из расходной накладной. Это все окей. В запросе вы видите появились и агрегатная функция сумма и, и ключевое слово сгруппировать. Аналогично для расходной накладной. Давайте выполним и посмотрим, что же получилось. Как видите, строки сгруппировались, но отдельно для каждого запроса которые входят в объединение. Чтобы посчитать остатки, нам нужно, чтобы была сгруппирована вся таблица. Для этого мы должны сказать программе, что результат объединения нужно рассматривать как единую таблицу, а не как две отдельные объединенные таблицы. Для этого в языке запросов есть специальная возможность. Называется она «Временные таблицы». Еще нам потребуется узнать, что же такое пакет запросов. Временные таблицы – позволяет сохранить результат запроса как единую таблицу и потом использовать эту таблицу в других запросах. Дальше мы с помощью языка запросов поместим результат объединения во временную таблицу и напишем следующий запрос, которым сгруппируем уже сразу все строки из этой таблицы. Когда мы последовательно выполняем несколько запросов, это и называется «пакет запросов». При этом запросы в пакете могут быть связаны. То есть в каждом последующем запросе можно использовать данные из предыдущего. В результате выполнения пакета мы увидим все таблицы, которые получили при выборе данных из базы. Возвращаемся в конструктор запроса. Переходим на закладку «Дополнительно». Чтобы поместить результат объединения во временную таблицу, устанавливаем переключатель тип запроса в положение «Создание временной таблицы». Справа можно указать имя этой временной таблицы. По умолчанию нам подставили слово «временная таблица». Мы можем его поменять при желании на любое другое. Пробелы использовать нельзя, поэтому мы с большой буквы пишем следующее слово. Это не обязательно, но так читабельнее. Теперь эту таблицу, временная таблица данные, можно использовать, но уже в следующем запросе, который мы сейчас напишем. Переходим на закладку «Пакет запросов». Нажимаем кнопку «Добавить», «Добавить запрос». Программа нас автоматически перекинула на закладку «Таблицы и поля». Внизу можно увидеть, что мы редактируем запрос пакета 2. На закладке «Пакет запросов» на самом деле уже два запроса, которые будут выполняться последовательно. Сперва будет получена временная таблица «Данные», потом будет выполняться запрос пакета 2. В этом запросе мы можем использовать уже данные временной таблицы «Данные». Она здесь доступна. Работа с ней осуществляется абсолютно так же, как, любой, как с любой другой таблицей, с которой мы ранее работали. Берем отсюда все данные и сгруппируем все строки из этой таблицы. Эта таблица уже воспринимается языком запроса как единое целое, поэтому давайте нажмем кнопку «Ок», выполним и увидим, что были сгруппированы все строчки таблицы. Теперь мы видим, сколько каждого товара всего поступило, сколько всего отгружено. Нам осталось убрать услуги, в нашем случае это доставка, и вычислить остаток. Для этого мы вычтем из числа в колонке «Поступило» число в колонке «Отгружено». Но сначала давайте разберемся с запросом. В запросе появилось ключевое слово «Поместить». После него идет имя временной таблицы, в которую помещаются данные всех таблиц, всей выборки данных. Обратите внимание, что слово «поместить» указывается после ключевого слова «выбрать» и полей, которые попадут в результат запроса, до ключевого слова «из». Причем мы можем объединять сколько угодно таблиц, но слово «поместить» нужно указать только один раз при выборке данных из первой объединяемой таблицы. Также хочу отметить, что использовать временные таблицы, а значит и слово «поместить» можно в любом запросе, а не только при объединении таблиц. Запросы в пакете отделяются точкой-запятой. В каждом последующем запросе можно использовать временные таблицы, которые были созданы в предыдущих запросах. Мы во втором запросе пакета использовали таблицу, которую создали в первом запросе. Вот мы выбираем из нее поля. Пожалуй, это была самая сложная часть. Теперь давайте вернемся к нашему запросу. Вычислим остаток, найдем красоту, берем услуги. Вот так, возвращаемся в конструктор запроса. Обратите внимание, что внизу сейчас выбрана временная таблица данные. Нам же нужно остаток вычислять по данным запроса пакета 2. Выбираем его и добавляем новое поле, в котором мы вычислим остаток. Чтобы не приходилось писать выражение вручную, давайте мы... Развернем в левом верхнем списке все поля и перетащим «Поступило». Поставим знак «Минус» и отгружено. Окей. У нас было добавлено новое поле. В результате запроса это будет новая колонка. Мы ее на закладке «Группировка» перетащим в суммируемые поля. И на закладке обменем псевдонимы зададим этому полю значение «Осталось». Нажимаем ОК и смотрим, что же у нас получилось. Остаток вычислили. В объединении может участвовать несколько таблиц, не только две. Можно, например, добавить еще данные из складских документов, таких как и оприходование запасов и списание запасов, чтобы уже прям все движения товаров учесть. Мы этого делать не будем. Давайте наведем красоту. Нам нужно убрать из результата запроса услуги. У нас это доставка. Как же это сделать? Для этого нам нужно понять, чем услуги отличаются от товаров. Давайте мы откроем карточку. Номенклатура «Доставка». В верхней части карточки номенклатуры есть переключатель, который как раз и определяет, чем является позиция номенклатуры. Она может быть запасом, это продукция, товар, услугой, работой, операцией или видом работ. Скорее всего, это некий реквизит справочника. На его значение можно наложить фильтр в результате запроса. Мы не знаем, что это за реквизит. Как это узнать, я покажу немного позже, а пока посмотрим, как, даже не зная типа реквизита, можно в результате запроса с ним работать. Возвращаемся в конструктор. Выбираем внизу запрос пакета 2. И нам нужно установить отбор, фильтр. Из предыдущих уроков мы знаем, что это делается на закладке «Условия». Слева в списке полей разворачиваем нашу временную таблицу также разворачиваем ветку номенклатуры, чтобы увидеть все реквизиты, которые есть у справочника номенклатуры. Многие из них можно установить в карточке, которую мы только что видели, но какой из них отвечает за нужный нам переключатель. Как это определить однозначно, мы узнаем чуть позже, а пока давайте попробуем угадать. Если мы внимательно посмотрим на все реквизиты, какие тут есть, то наиболее подходящим для нас, скорее всего, по названию окажется тип номенклатуры. Щелкнем по нему дважды, а конструктор сделает все остальное. Конструктор добавил параметр, в который мы передадим значение запас. То есть мы будем выбирать товары и продукцию, но не будем выбирать услуги, работы и так далее. Жмем ОК и смотрим на таблицу параметров. Тут должен появиться параметр тип номенклатуры. Если не появился, нажимаем кнопку выполнить и Консоль проанализирует текст запроса и добавит все параметры, которых здесь еще нет. Осталось выбрать здесь значение «Запас». Вы видите, здесь есть все значения переключателя, которые мы видели. И нажимаем кнопку «Выполнить». Услуги теперь больше не выводятся, выводятся только товары. В тексте запроса мы видим, появилась конструкция «Где уже нам знакомая» и Параметр, амперсант, тип номенклатура К сожалению, так быстро понять, какое имя у реквизита и какой у него тип, получается не всегда. Особенно могут быть проблемы с типом, когда вам нужно задать конкретное значение, а вы не знаете, какой тип из нескольких сотен выбрать. Потому что типы бывают составные, и тогда консоль может неверно определить его здесь, и вам придется его выбирать. Какой выбрать, понять сложно. Давайте посмотрим, как узнать название нужного реквизита и его тип с помощью конфигуратора. Доступ к конфигуратору есть не всегда, так что важно уметь пользоваться двумя способами. Методом тыка и конфигуратором. Если у вас нет доступа к конфигуратору конкретной базы, а конфигурация у вас типовая, то вы можете взять пустую базу с нужной вам конфигурацией и открыть конфигуратор для нее. В разных базах одинаковых релизов реквизиты будут называться одинаково. Смелее открываем конфигуратор. Менять мы там ничего не будем, только посмотрим. Так что поехали. Если вы впервые открываете конфигуратор, то выберите пункт меню «Конфигурация» — «Открыть конфигурацию». Должно открыться дерево конфигурации, с которым мы будем работать. Вот возможно вы ранее конфигурацию уже открывали, но закрыли ее. То есть... Пункт «Открыть конфигурацию» у вас будет недоступен. Тогда вам нужно выбрать пункт «Окно конфигурации». Оно просто откроется. Нам нужно посмотреть карточку элемента справочника «Номенклатура». Так что разворачиваем ветку справочника, находим здесь справочник «Номенклатура», разворачиваем его, разворачиваем ветку формы. Это как раз и есть экранные представления различных форм справочника, элемента, списка, формы выбора элемента и так далее. Нам нужна форма элемента. Дважды по ней щелкаем, чтобы открыть. Давайте щелкнем по тому элементу, который нас интересует, имя и тип которого мы хотим узнать. В левом верхнем углу есть список элементов. Чтобы узнать тип этого элемента, правой клавишей щелкаем по нему и в контекстном меню выбираем пункт «Перейти». Программа выполнит поиск реквизита объекта, с которым связан наш элемент в списке справа. Нас интересует колонка тип. Обратите внимание, что для нашего реквизита там написано перечисление ссылка, типы номенклатуры. Это значит, что мы имеем дело с перечислением, которое называется типы номенклатуры. Именно это мы видели в колонке тип консоли запросов, когда пользовались методом тыка и здравым смыслом. Теперь мы знаем тип реквизита перечисление. Это некий список заранее заданных значений, которые мы и видим на форме элемента справочника. Иногда, чтобы напрямую указать значения в языке запросов, нужно знать, как эти значения называются в конфигураторе в дереве конфигурации. Найдем в дереве конфигурации ветку перечисления. Я уже закрыл окно конфигурации, можно его также открыть через окно конфигурации, либо нажать вот эту пиктограмму. Перечисление ветка у нас вот она. она. Тут их много, гораздо быстрее искать с помощью специального поля поиска. Ну вот Довольно быстро мы нашли нужное нам перечисление. Поле поиска очищаем, чтобы увидеть собственно сами значения. Итак, мы теперь знаем тип значения этого реквизита, это перечисление, мы знаем как называется это перечисление, мы знаем Имя значения, которое нам нужно, чтобы в запросе остались только запасы. Теперь мы можем в запросе вместо параметра тип номенклатуры указать напрямую это значение. Значение запас перечисления типа номенклатуры. Для этого нужно использовать специальное ключевое слово «значение». В скобках нужно указать, как называется ветка. В дереве конфигурации можно через Ctrl-C, Ctrl-V скопировать. Только в единственном числе здесь надо указывать перечисление, потом точка, потом название перечисления и само значение. То есть эта строка заменяет нам необходимость использовать параметры. Если Нужно конкретное значение, а не выбирать различные варианты, то достаточно написать конкретное значение в запросе, а не использовать параметры. Нажимаем кнопку «Выполнить». Результат запроса не изменился, так как мы просто поменяли параметр на конкретное значение. В большинстве случаев, конечно, конфигуратор использовать нет необходимости, но иногда, вот видите, это требуется, и теперь вы узнали, как это сделать. Напоследок, давайте посмотрим еще вот что. У нас есть временная таблица в запросе, у нас есть таблица, которую мы видим в результате запроса. Вот. Можно сделать так, чтобы в результат запроса выводились и временные таблицы. Для этого есть специальная кнопка, нажмем на нее и увидим и Временную таблицу и окончательную таблицу, которую мы и хотели получить. На этом наш очередной урок по языку запросов заканчивается. Мы посмотрели, как работать с объединениями, посмотрели, как работать со временными таблицами и пакетом запросов, даже слазили в конфигуратор. Небольшую самостоятельную работу по этой теме вы можете найти в текстовой версии этого урока, ссылка на нее есть под видеороликом. Также напоминаю вам, что появилась возможность пройти расширенный курс по языку запросов. Он проходит в учебном центре Москвы по субботам. На этом все. Удачи вам в работе и всего доброго.